Всем доброго времени суток. С вами Катамхали, французский тяжелый танк 10 уровня AMX M454. Карта Монастырь. Игрок «Стелла Топ. Все, приехал AMX на позицию, а счет уже 0-2. Два союзника где-то очень-очень быстро умудрились слиться. И надо оно было ради этого качать десятку, чтобы потом вот так вот за считанные секунды бой заканчивать. Выглядывает там сразу несколько противников. Ну, как минимум, 4. 4 вражеских танка на правом фланге, союзников, ну, пока что больше. 6 против 4. Ну, там, возможно, еще где-то, да, подотстал кто-то. А, вон еще снизу, еще двое. А, ну, ну ВЗ там и так светился, вот Минотавр только что. По крайней мере, да? Мы узнали о том, что там еще и Минотавр. Есть пробитие. Не получается пробить ВЗ-111. Счет 0-3 уже. Да что ж, ты будешь делать, да? Второй раз не, не получается пробить ВЗ. А счет уже 0-5. Команда решила слить сухую. Нет, все-таки размочил АМХ-счет. Сделал 1-5 и тут же еще минус один союзник, 1-6. Там наверху тоже пошел прорыв. Враг уже все, враг уже почувствовал победу Несутся вперед Ну, здесь немножечко их притормозили Но сейчас снизу подъедет Минотавр Вот если бы не ВЗ-55, конечно То уже, я думаю, на этом фланге все было закончено ну, ну, я в плане того, да, вот он стоит Там не дал Минотавру пройти дальше Хотя, ну, не факт, что он там еще какую-то пользу принес Ну, может, разок Минотавра побил Про Пробил, говорит, побил есть пробитие. Вот и ВЗ там тоже. Один раз из двух. Минотавр готов, и счет уже почти сравнялся. Да, была такая разница. 1-6 и уже 5-6. Все-таки смогли. Казалось бы, что фланг уже потерян, да, тут и сверху, и снизу все было не очень хорошо. Но в итоге смогли сдержать этот порыв. Теперь уже противник оказывается здесь в окружении, получается. Пробитие. Есть пробитие. Танкует ответный снаряд от 60 ТП. Счет опять опять начали союзники сыпаться. Да, то вроде почти сравнялись. Потом опять начали. Вот сейчас 7-8. Ну, в принципе, почти равный, даже по прочности. Разницы практически нет. Бой быстрый, но достаточно равный. Убегает АМХ. Но догоночку он еще получит свое. Жалко добрать его не получается. Счет 8-9. На левом фланге там один М60 остался, ну, наверное. Скоро его тоже отправят в ангар. Тут вон танк-картежник, да, объект 260-й, такая в декаль в виде карт. Ну что ж, теперь надо ехать защищать базу. Ну, здесь Яга едет так, что у нее не видно НЛД. Но все-таки выцеливает АМХ здесь. Не знаем, а что он уже там показался. Из-за кустов не было видно, куда там снаряд по попадет. Ну, главный результат. Яга уничтожена. Счет почти равный. 9-10. Здесь так выкатывается. Да, 105. -ый. бац, нету картежника. Все. Картежник. Доиграл свою партию. Здесь ещё неприятность в виде выпадения осадков с фугасных снарядов, или да, как мы все говорим, чемодан прилетел. вражеского АМХа. Ну, где-то он должен быть здесь. Спешить уже, по идее. Да, потому что понятно, ну, где все находились. Сверху его не было, снизу его нету. Куда он уехал? Не может же он сидеть там. Вот он, да, он тут сидел. Обменялись выстрелами, но у нашего MX было больше прочности. Он продолжает это сражение. но ну, а противник отправился в ангар. Счет 10-12. 10-13, 10-14. Ну и теперь путь обратно домой. Блин, много прочности еще. У ВЗ-55, там как минимум на 3 выстрела. Еще неизвестно, сколько прочности у Project. Пока что полный запас. Отлично удается 105 уничтожить. А вот сейчас промахнись, и все. 105 заезжает в корму, разряжает барабан, и все пропало. Вот, на ВЗ, у тебя достаточно прочности. Езжай с мягких мест. Где проджета? Вот так вдвоем приехали. Один спереди, один сзади, все, никаких шансов не будет. Здесь ни, ни у какого противника. Нет, вот так вот: вперед, летят по одному. Прочность достал всего 172 единицы. Один чемодан и все, и пиши, пропало. Проджетто, может, там застрял где-то? Почему он не приехал? Танк очень быстрый, он уже должен был быть здесь давным-давно. Ну, подождем, скоро мы узнаем, что там случилось с Проджетто. Сейчас можно ускорить этот процесс, дабы не затягивать ожидания, а то еще целых 6 минут бой будет продолжаться. дает на захват, но это, возможно, арта. Да, так и есть. Это была артиллерия. Ну, одним противником меньше. Вот он, Праджетта. Что-то, по-моему, он шевелится. Что с ним произошло? Что-то мне показалось, или он шевельнулся? Навер Не, наверное, он все-таки спит. Нашел здесь, да? <сala> <сala> Укрытие спрятался и ушел пить чай. Да. Подвел, конечно, свою команду Progetto-65. Мог он в этом бою сказать решающее слово, помочь с уничтожением АМХа. Ну, что есть, то есть. Ну и тут прям сразу оп, и арта обнаружилась. Кидает она сразу там чемодан, не сводясь, да, сразу с ходу. Не приносит это ей никаких дивидендов.